Добрый день! Меня зовут Марина, я из Черги. Сегодня я покажу вам, как я делаю домашний мягкий сыр. Делаю я сыры из закваски МИТО, которую приобретаю в интернет-магазине mito.su. Из этой закваски можно сделать разнообразные сыры. Не только мягкий домашний. Можно сделать полутвердые сыры, твердые сыры, ну и также Разные сыры делаются из мягких сыров, которые приготовлены на основе этой закваски. Еще по поводу этой закваски я хочу сказать, что эта закваска хорошо подойдет тем людям, которые не едят мяса и животных продуктов, ну, за исключением молочных. Вам не нужны ни формы на первом этапе, ни какие-то ванны, еще что-то. Вы обойдетесь всем тем, что у вас есть дома на данный момент. И сейчас я вам покажу, что вам для этого понадобится. Итак, вам нужна закваска мето, пол стакана холодной воды, емкость, в которой вы будете нагревать молоко. Я использую только козье молоко, без добавления коровьего, так как у меня свои козочки. И я готовлю сыр из 20 литров молока. Мне так удобно. Но можно готовить его из меньшего количества молока, из большего количества молока. Этот пакетик рассчитан на 100 литров молока. Мне очень удобно делить его содержимое, на несколько раз это очень просто. Вы можете прощупать, сколько здесь находится всего порошочка и примерно разделить его на количество нужных частей. Я его делю на 5 частей, потому что я готовлю из 20 литров молока. И вот на 5 раз мне хватает такого пакетика. Хранится он в холодильнике. Я еще хочу сказать по поводу хранения этой закваски. Я пользуюсь ей уже три года. И первый год, когда я покупала эту закваску, у меня закончился сезон, когда я готовлю молоко. Началась зима, и осталось несколько пакетиков этой закваски. Я про них благополучно забыла, положила их в холодильник. И вспомнила я про них, вернее, обнаружила я их только через два года. Вот в этом году я обнаружила эти два пакетика закваски. Ну и решила рискнуть попробовала, у меня получилось, получился отличный сыр. То есть за два года в закрытых пакетиках закваска у меня в холодильнике не испортилась. Я налила в кастрюлю 20 литров молока. Сейчас я его поставлю на огонь, чтобы оно медленно и равномерно разогревалось. Молоко будет медленно нагреваться, а мы будем его помешивать, чтобы оно равномерно разогревалось. Ждем, когда молоко подогреется, обязательно очень часто его мешая, чтобы не подгорело снизу молоко. Нам нужно прогреть молоко до 35-36 градусов. У меня нет термометра. Очень просто измерить температуру молока просто руками. У человека температура тела 36 градусов. И вы легко определите температуру вашей кастрюльки. Если температура молока ниже 36 градусов, она вам покажется прохладной. Если молоко перегревается то вы сразу же почувствуете что кастрюлька чуть теплее чем температура вашего тела поэтому я не заморачиваюсь вот так я ее определяю хочу сказать что ни разу у меня не получилось такого чтобы молоко ой чтобы сыр не получился поэтому я считаю что для приготовления сыра в домашних условиях градусник не является вещью первой необходимости. Вы вполне можете обойтись и без него. Итак, мы ждем, когда нагреется молоко. А пока мы берем пакетик с закваской. Я надрезаю уголочек совсем немножко. Равномерно распределяю в нем порошочек, мне нужна пятая часть, я тут примерно определила сколько мне нужно, выделила это количество закваски внутри пакетика и сыплю в воду, пол нам достаточно. я высыпала закваску. Плотненько закрываю пакетик и уберу его опять в холодильник, для того, чтобы в следующий раз мне опять его достать и делать с него сыр. Я размешиваю закваску, чтобы она растворилась в воде. Пока она растворяется, молоко подогреется до 36 градусов. Мы опять помешиваем его такая большая кастрюля будет прогреваться полчаса может быть 40 минут прошло около 40 минут сейчас я проверю молоко мы постоянно в течение того времени его помешивали чтобы она не прогорела и прогрелась равномерно вот. Совершенно как температура тела. Тут без всякого градусника это легко определить. Все я выключаю. Да? Еще раз помешаю размешиваем нашу закваску и как написано в рецепте с сайтами mito.su медленно выливаем в молоко закваску постоянно помешивая я конечно же минуту или две его не мешаю у меня на это терпения не хватает и перемешивается оно и без этого замечательно, вы сами увидите. Ну Вот может быть секунд 20-30 я помешала хорошенько. Теперь я накрываю крышкой молоко. И оставляю его для того, чтобы образовался сгусток. На это у меня уходит от получаса до полутора часов. Всегда по-разному. Если это лето и погода очень жаркая, то и за полчаса, даже может быть, чуть раньше образуется сгусток. А еще это зависит от количества Сыворотки чуть-чуть побольше бросите, значит быстрее сгусток будет образовываться. Чуть-чуть меньше бросите, значит чуть дольше будет сгусток образовываться. Еще это зависит от температуры молока. Какой-то чуть-чуть доля градуса больше-меньше. Mm -hmm. И это влияет на время загущивания молока. Через полчаса мы вернемся к нашему молочку. Пока у меня образовывается сгусток. У меня есть время приготовить все для дальнейшего приготовления сыра. Я хочу сегодня домашний сыр сделать с чесноком и добавлю туда базилика. Для этого я беру две головочки чеснока, порезала их. Еще возьму базилик, он у меня прямо здесь растет. Две веточки возьму базилика. Вот так Хватит мне. Так, еще что мне нужно для этого? У меня с молока, с 20 литров, получается больше, чем два килограмма сыра. Половину я оставлю просто на простой домашний сыр, без добавления чего-либо из него я сделаю через два дня сыр сулугуни. Из остальной половины сыра я сделаю сыр с чесноком и базиликом. Для простого домашнего сыра, я возьму просто друшлаг и ткань. Это у меня органза, так как марлю я не использую. Мне это очень неудобно. К марле все прилипает. Сыр, который мы будем делать с чесноком и базиликом, мы его чуть-чуть отпрессуем. В отличие от домашнего сыра, который, в который мы не будем ничего добавлять, мы его прессовать не будем, он будет самопрессоваться. А сыр с чесноком и базиликом мы чуть-чуть попрессуем, для того, чтобы он получился поплотнее. Для этого мы возьмем обыкновенные трехлитровые контейнеры, которые вы можете купить в любом магазине, где продаются пластиковые изделия. Либо вы можете просто взять контейнеры, например, из-под шашлыка, Главное, чтобы эти контейнеры были совершенно одинаковые. То есть, донышки у них одинакового диаметра. И здесь у них тоже диаметр одинаковый. Для чего это нужно? Во время прессования сыр будет опускаться. У него будет выталкиваться жидкость. И верхнее ведерко оно будет опускаться в нижнее и если у вас будет разный диаметр ведер, либо не пустит э, нижняя ведерка верхнее, если у него будет слишком большое дно, либо наоборот, оно слишком будет узкое, и тогда у вас между стеночками вылезет много сыра. Ну вот, прошло ровно полчаса. Сегодня жаркий день. И мы проверяем сгусток. Ну, я считаю, что сгусток готов. Сейчас я вам покажу, как это определить. Так. Вот мы сейчас наклоним немножко кастрюльку и увидим, что краешек отслоился от кастрюльки. Вот видите, как он болтается. Еще можно попробовать ножом. можно попробовать ножом вот я провожу и видите заметно хорошо прямо режется виден отличный разрез и мы берем и вот таким образом режем доставая до дна ножом аккуратненько примерно на расстоянии 2 сантиметра разрез от разреза нарезаем сгусток сначала сперва нарезаем в одном направлении Теперь я буду нарезать в другом направлении поперек прорезать обязательно до самого низа не обязательно чтобы уж такие идеальные были квадратики, но все же лучше чтобы они были одинаковые чтобы они одинаково быстро отдавали влагу это повлияет на качество сыра. Теперь нам нужно разрезать по горизонтали. Это, конечно, идеально невозможно без лиры. Ну, вот как возможно, так я и режу. На первом этапе можно без лиры обойтись я до сих пор обхожусь без нее хотя много приспособлений можно сделать самому например взять обыкновенную решетку для барбекю опустите прокрутить ее вокруг оси ну, вот здесь у меня получились в серединке у меня получились более мелкие, а с краю более крупные. Я теперь их подрежу, чтобы они у меня были примерно одинаковые все. Конечно же, у нас снизу все равно крупнее остались куски. Поэтому я сейчас буду аккуратно поднимать снизу, как можно меньше ломая. И их резать уже вот так вот. Аккуратненько со дна достаю их. И крупные куски режу помельче. При нарезании изгустка сыр отдает влагу еще быстрее. Но чтобы ускорить процесс, его нужно еще слегка подогреть. Подогревать его будем не сильно, всего лишь на градус, на 2. По книге рецептов до 42 градусов можно и до 42 его подогреть. Я так делала. Принципиальной разницы тоже не вижу. Сейчас я зажгу газ. Покажу вам, как можно обойтись без ванны. Горячей воды. В которую вы должны были поместить вот эту вот кастрюлю. Просто берете и постоянно Снизу загребаете кусочки, чтобы они не приставали к дну. И чтобы постоянно двигалась вода. Вода будет у вас постоянно перемещаться и будет постоянно прогреваться. А мы одновременно, вот, если мы видим, что какие-то кусочки большие, мы их тут же режем. И как определить температуру когда достаточно уже греть сыр я определяю температуру тоже на ощупь это совершенно несложно вам стоит 2-3 раза попробовать делать сыр и вы сами поймете что и вы сами сможете определить температуру что температура не выше 40 градусов допустим я прогреваю сыр до 38 градусов примерно. Вы знаете, что 38 градусов у человека температура тела, насколько горячий человек на ощупь. Вот примерно такой же температуры у вас и будет на ощупь содержимое вашей кастрюльки. И сама кастрюлька естественно тоже. Ну, теперь видите, как много стало жидкости. И комочки стали мельче и более плотные. Теперь мы берем их и помешиваем по кругу. Все равно поднимая вверх, чтобы перемещалась жидкость и прогревалась везде равномерно. Аккуратненько мешаете вокруг, чтобы сильно их тоже не ворошить. Щупаете кастрюльку. Ну вот на ощупь она ну, 37 градусов может быть И медленно подогреется до 38 40 градусов вот такое зерно у нас сейчас вы видите что жидкости становится все больше Зерно получается круглее. Здесь нужно нам постоянно мешать зерно. Пока оно нагревается. Когда оно нагреется, мы тоже будем еще какое-то время его просто мешать, чтобы оно скруглялось, уменьшалось в размере, становилось плотнее, отдавало поскорее воду и не слеживалось. Прошло 25 минут. На ощупь 38-39 градусов. Все это время я мешала, поднимала снизу, чтобы перемещалась горячая, более нагретая жидкость вверх, а вниз более холодная. Итак, теперь мы будем мешать еще минут 10, а может быть 15. Мы это определим, когда хватит мешать по качеству зерна. Сейчас зерно вот такое у нас. Вот видите, но оно еще недостаточно скрипучее. Оно должно еще больше отдать воду, еще больше скруглиться и стать скрипучим. Вы это проверите, просто пальчиками возьмете его, оно будет скрипеть. Попробуйте на вкус, знаете как скрипит сыр. А пока мы еще 10-15 минут будем его мешать. Чтобы не дать ему осесть и слипнуться. Если вы сейчас прекратите мешать его, оно тут же упадет на дно кастрюля и начнет самопрессоваться. А это нам не нужно. Ну вот 10 минуток прошло. Я все время мешала зерно. Теперь оно уже у нас подошло, уже стало скрипучим. Вы можете это еще, знаете, как проверить? Вот берете зерно и его сминаете. Видите, как получается? Оно сминается, и вот такой вот шарик образовывается. Это значит, у нас уже готово зерно. Сейчас мы будем его вынимать. Берем какой-нибудь черпачок, мелкую дырочку. Можно просто взять шумовку, и ей мы сейчас будем вынимать наше зерно. Я беру друшлак беру кусочек органзы, и сейчас я буду зерно складывать сюда. Немножко водичкой, чтобы слилась. Смотрите, он уже формируется, сыр. Мне этого сыра хватит для того, чтобы сделать из него сыр с чесноком и базиликом. Я возьму его, чуть-чуть отожму и перекладываю его в контейнер. достаю оставшийся сыр. Это будет сыр у нас для сулугуни. Он у нас будет вызревать в холодильнике в течение двух дней. Поэтому солить мы его не будем, потому что сулугуни солится уже после того, как его приготовили. Все, я отложила сыр для сулугуни. По сути, это и есть домашний сыр мягкий. Сейчас он немножечко отсамопрессуется и будет уже готов. Я его заворачиваю и оставляю его в друшлаке. Из этого сыра мы будем делать сыр с чесноком и базиликом. Я сливаю всю жидкость обратно в кастрюльку. Нам необходимо его посолить. Здесь примерно килограмм, может чуть больше. На килограмм сыра нужно положить столовую ложку. Я кладу столовую ложку, так как здесь у нас больше килограмма. А еще у нас горький чеснок, поэтому чеснок тоже нужно иметь в виду, что должен получить свою часть соли для того, чтобы он меньше горечи давал. Поэтому я кладу сюда почти 2 столовые ложки соли. Кладу сюда заготовленный мною чеснок и базилик порубленный. Чеснок тоже порублен на мелкие кубики. И тщательно перемешиваю. Я разбиваю зерно, которое уже успело немножечко слежаться, слеживается оно моментально. Вам нужно хорошо будет перемешать соль и траву. Чтобы она была равномерно перемешана. Разбиваем комочки и перемешиваем. Аромат стоит невероятный. Вообще, эмпирическим путем я вычислила, что смесь базилика и чеснока дает просто волшебный аромат. Вместо базилика и чеснока вы можете накрошить сюда любой зелень. Хотите, крошите укроп, хотите какой-то перчик остренький, еще что-то. Все, что угодно, любую траву можно вмешать в домашний сыр. И каждый раз сыры у вас будут получаться разные. Хотя рецепт один, но вкусов вы можете добиться различных. Базилик с сыром еще. Базилик с сыром очень вкусен. Вот. Вот так вот я перемешала. Сейчас я примну немножечко все это дело. Еще солью. Почему я сливаю в кастрюльку обратно все это? Потому что я из той сыворотки, которая осталась, буду делать еще сыр рекота. Он тоже очень вкусный. И мой сыр рекота. Будет с ароматом чеснока и базилика. Все, я слила сыворотку. Теперь нам нужно отпрессовать наш сыр. Я беру этот контейнер и ставлю прям на сыр сверху. Сейчас я налью туда воды полную и под тяжестью этой воды сыр будет прессоваться. Я беру воду и наливаю в верхний контейнер воды полный вот так все теперь верхнее ведро будет давить на сыр и он будет прессоваться вот этого пресса нам будет достаточно для того чтобы получился домашний мягкий сыр с пряностями. Теперь нужно его обязательно убрать в тень или в прохладное место. Для чего? Для того, чтобы у нас процесс окисления не шел слишком быстро. Иначе сыр будет ну, немного не того вкуса, которого бы я хотела добиться. Он потеряет сладость. Мы оставляем это на 2 часа. Через 2 часа я покажу, что у нас получится. Прошло два часа. И сейчас я покажу, что у нас произошло с сырами. Сыр простой, домашний, без добавления специй, даже без добавления соли, который я приготовила для того, чтобы сделать из него сулугуни, лежал у меня в друшлаке. в этой ткани. Я перевернула его три раза чтобы получился красивый брусочек. Я его разворачиваю. Вот такой красивый брусок у меня получился. Угу. Он, конечно же, очень влажный. И так как он самопрессовался, то он очень мягкий. Но нам для сулугуни именно такое нужен. Я сейчас заворачиваю его в чистую ткань которую я использую для сыра. И уберу его в холодильник. И будет он там лежать у меня двое суток и вызревать, для того, чтобы можно было из него в дальнейшем сделать сулугуни. Вот так я его покладу. Но я вам сейчас покажу, что получилось у нас. Я его разрежу, и вы увидите, какой он получился на разрезе. Видите, он достаточно плотный. Жидкости в нем, вот, прозрачная жидкость, если его примять. Но она все у него уйдет за двое суток. Он очень вкусный. Его можно есть прямо сейчас. Он очень вкусный. Сладенький, сливочный вкус. Прекрасный сыр. Он сейчас еще скрипит немного. Но это у него пройдет буквально, буквально, я не знаю, часов через 5. лист этот скрип он уйдет. Теперь мы посмотрим, что у нас получилось с домашним сыром, который я делала с чесноком и базиликом. Я убираю ведерко с водой. Здесь у нас осталась сыворотка. Я ее сейчас солью. Вытащу сыр. Вот так вот он вышел сам у нас. Вот такой у нас получился сыр. Этот сыр я тоже сейчас заверну в ткань и дам ему полежать до вечера в холодильник. Ну вот я достала из холодильника сыр. Сейчас мы будем... Пробовать резать, что у нас получилось. Видите, он стал плотненький, еще сильнее подсох. Отрезаем кусочек. Еще кусочек. Видите, он режется отлично тоненькими кусочками. Вот такой он на разрезе. Очень запашистый, ароматный. Ну, просто не терпится его попробовать. Фантастика. Сейчас у меня съедят как минимум половину головочки этого сыра. Очень вкусно. Итак, вот что у нас получилось из 20 литров молока и пятой части пакетика МИТО. У нас получилось одновременно, сразу я сделала два сыра. Один сыр с пряностями, то есть с чесноком и базиликом. И второй сырочек, просто обычный, без добавления чего-либо, даже не добавляли мы соли. Его можно есть просто без ничего, а можно из него сделать сыр СУЛУГУНИ. Но для этого он у нас должен постоять еще день или два. Но он уже достаточно, в принципе, подсох. Сегодня я не буду делать сулугуни. Пусть он еще немножко подсохнет. Сделаю сулугуни из него завтра. В принципе, можно его поместить в рассол. Он полежит в рассоле 2-3 часа. И будет обычный домашний сыр. Если кто-то любит не соленый, то можно его и не солить, а оставить так. Делайте, пробуйте, как вам больше понравится. Это очень легко и очень вкусно. А главное, полезно, без всяких консервантов, красителей и прочих неприятных вещей, которые вы обязательно съедите с сыром, который купите в магазине. Как вы видите, чтобы приготовить такой вкусный сыр, мне понадобилось всего лишь закваска митток. У меня нет специальных приспособлений, дорогостоящего оборудования для меня и моей семьи. Мне хватает того, что есть у меня на кухне. Обязательно попробуйте купить закваску и сделать сыр самостоятельно. У вас обязательно получится. И тогда вы уже поймете, нужно вам докупать оборудование какое-то или вы обойдетесь этим. До новых встреч!